Привет, друзья! Привет, мои активные партнеры. С вами был Ас Михаил. Сегодня 13 февраля. Сегодня последний день каталога номер 2 Арифлейм. Я хочу поздравить вас всех с новыми достижениями, с новыми результатами, новыми премиями. Растите дальше. Теми же темпами, с той же скоростью с которой я еду сейчас вверх в гору. Можете посмотреть. Я хочу поблагодарить свою команду за новый результат в этом каталоге старт старте менеджер 22%. Без вас бы данного результата не было. Спасибо большое вам, мои партнеры. Желаю всем таких же успехов и успехов. Моя задача состоит в том, чтобы не вырасти самому как можно больше, а как можно большим людям помочь вырасти на такой уровень, на уровень еще больше. Чтобы мы встречались с вами по несколько раз в год на международных конференциях компании компанией Reflame. На банкетах директоров в Москве. И везде, везде, везде. Поздравляли друг с друга с новыми премиями и так далее. Спасибо большое еще раз команда. Вы самая лучшая команда. До встречи уже завтра в третьем каталоге. Ставим новые планы, достигаем новых целей и хвалимся. Пока-пока!